Так, и, и так, всем здорово! Это Кирюха. Сегодня я буду снимать про то, как пройти вот этот вот там, креатор. Ну, давайте начинать. Так, первое. Вот это. Это вот это. Потом вот это. Ну, просто много отжимняка идти, да и все. Тут просто там надо вот так вот отвечать, там, да и все. А так больше ничего и не надо. Так, вот там. Так, вот. Ещё, вот, все. И получили эту вещь. Дальше проходим. Теперь второе. Просто наугад. Цены. Тупо наугад. Шмякайте там. Вот так вот обжмякайте, а потом все как бы. У вас это потом будет, и вы будете крутыми чуваками. Вот. Оп. Ну, просто наугад. Шмякайте. Итак, дальше. Ну, здесь наугад тоже. Ну, все наугад, короче, делайте. И все, как бы. И у вас прошелся ивент Ну, вот. Уже почти все. Сейчас еще чуть-чуть. И я уже сделаю это. Вот так, вот он. А. Вот так. Ну это всё на найти, как бы. Вы делаете наугад и вс. Как бы это во всех таких ивентах надо делать наугад. Вот и вс. Рюкзак есть. Теперь последнее. Вот и последний ивент. Вс, пацаны, это вс. Следующий ивент сейчас будет. Итак, вот следующий ивентик. Сейчас запустится. И будем начинать. Вот уже чуть-чуть осталось. Сейчас запущу и так первый этап ну тоже наугад делайте но ну, все логично по, да, по наугады по на все на изи вот первый прошел готово следующий вы вот этот проходите вот так вот ну все наугад, кликайте да и все вот и ваш винт оно как бы так выбирается автоматически, так что там непонятно, как это работает, но работает главное наугад. Вот тупо наугад жмякайте, везде, везде, везде. Вот везде вообще. Тупо наугад, тупо, тупо наугад, вот и все. И последний третий проходим. И так вот, вот это, Ой, вот это, вот это, вот это, вот это. Вот и все. Вот ваш эвент прошел. Теперь сейчас следующий эвент будет. Итак, вот мы начинаем. С... Вот. Теперь мы проходим вот эти все сейсаны, ну, там все, наугад, конечно же, делаем наугад. Но, но я как бы его сделал, поэтому мне лучше не делать его. И теперь покажу вам ивент. Ну, вещи, которые падают с ивентов. Итак, как видите, сейчас загружается, подождите, вот, и выпадают вам вот такие вот ивенты. Это с того, а когда вы.. Так. А если у вас там что-то. Там есть сейчас загрузится все полностью. Так вот все да, да, да. И так вот сейчас вот это есть у вас и Гидоры, там это все такое. Метон, так. подождите. Ну вот первые венты эти три. Дальше там должно быть эта шапка. шапка, шапка, шапка, шапка, шапка. Вот она. Вот, только юрский мир, вот. У вас вот такая вот будет шапка и наушники. Еще у вас должно быть там, ну, это, рюкзак, да. Вот рюкзак, вот он, это юрский мир. Он вам попадает с того ивента. А также еще, ну, это уже VVHAND это было, тогда еще. Ну, вот все как бы, пока. Всем удачи, всем пока. Оставьте лайки, если хотите. Я не хочу больше ничего говорить, так что все, пока.